Сабл Инфинити Продакшнс представляет В ролях Сара Шредер Мацкин Пэт Хилли И Ричард Лоусон Сценарист и режиссер Сезил Рид и Лиддель Джексон. Убирайся! Это не твой дом! Убирайся! Убирайся! Убирайся! Бабушка. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благослови ты между женами, благослови плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.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 Погоди, Погоди, погоди, непоседа. Привет, Лу. Наконец-то мы встретились лично. Это мой сын Томми. Здрасте, Лу. Я их донор спермы. Это мой муж Волтер. А это моя старшая Джесс. Здрасте. Привет. Вот он какой, значит. Да, он такой. «Ух ты, он даже красивее, чем на фотографиях». Это вы еще не видели, задний дворик и бассейн. Сейчас он, конечно, грязный, но если почистить, то вау. Да это же просто дом мечты. Хозяева вернулись в Китай, и, считай, хотят избавиться от него. Плюс дом полностью обставленный. вы можете оставить, что пожелаете. Интересно, почему его еще не купили? Просто вы первые, кому я показываю дом после того, как мы снизили цену. Нам повезло, дорогой. Да, да, я просто не понимаю, почему вы снизили ее так сильно. Считайте это везением. За мной. здесь дохлая курица. Соседские дети шалили, видать. Это похоже на колдовство. Детишки постоянно балуются. А как сюда кто-то залез? Пустующий дом, дети. И я, наверное, забыла закрыть дверь. А мне кажется, Лу, что новая охранная система влетит в копеечку. Думаю... Это достойно небольшой скидки. Ну, если учесть имеющуюся скидку, она покрывает с лихвой все ваши затраты. Дорогой, она говорит на твоем языке. Не стоит волноваться об этом. Идемте смотреть дом. Пошли, я покажу вам массажную комнату. Она и на моем языке говорит. Об этом, значит, забыли. Отлично. Папа, пап, пап, смотри, кристаллы формируются. Не сейчас, Томми, посмотрю потом, ладно? Ей, положите это туда. Джесс, зацени. Ладно, забудь. Мама, посмотри. Не сейчас, Томми. Иди покажи папе. Я уже показал ему. Можно вас? Я да, одну секунду. Милый, обещаю, я скоро все посмотрю. Вы не видели канцелярский нож? Зеленый такой. Но... Нет, но если увижу, я скажу. Так. В каком смысле? Там что-то странное. Выглядит так себе. Придется вызывать чистильщиков. Интересно, Лу заплатит им? Дорогой, мы получили дом за треть цены Мы оказали ей услугу Знаю, ты считаешь меня юристом занудой, но Она хотела его сплавить Ладно Все, побежали, пицца остынет Коннор пришел чистить бассейн. Привет. Проходи. Надо взять оборудование из грузовика. Можно сразу на задний двор. Да, да, конечно. А вот и бассейн. Ага. Принести тебе чего-нибудь выпить? Лимонад, воды? Да, спасибо. Можно просто воду. А я пока начну. Да, конечно, да. Господи, ну же очнись, пожалуйста, очнись, мама, мама, очнись, мама, что с ним такое? Ну же шесть, семь, ну же очнись, десять, мама. О господи! Слава Богу! Мам, что это такое? Спасибо, мистер Лосона. Мы посмотрим записи с камеры. Оставьте себе, у меня есть резервные. Хорошая новость в том, что он выжил. Есть еще что-нибудь, мисс Лосона? Нет, это все. Если честно, это похоже на наш предыдущий вызов сюда. Такое уже бывало? но ну, не точно так же, конечно. А риэлтор вам не рассказала, что ли? Нет. No. В общем, Лу уже давно пытается что-то сделать с этой проблемой. Проблемой? Вы же в курсе о проблеме? Я нашла в почтовом ящике письмо с угрозами. Это может быть связано? Когда это? Сегодня. Там написано «Уезжайте». Мы не в курсе ни про какие письма. И что же нам теперь делать? Она не говорила про ритуал очищения. Ритуал очищения? Я знаю, что это странно, но в наших краях проводят в домах на продажу ритуалы очищения. Чтобы, когда заедут новые хозяева, они начали все с нуля. Вы правы, это звучит странно, и я советую связаться с Лу, если есть вопросы. И это все, что ли? А как же письмо? Если будут еще письма, наш номер есть на отчете. Мы в паре минут езды отсюда. Ну, хорошо. Okay. Понятно. Хорошего дня. Идиоты. Поверить не могу. Здравствуйте, вы позвонили Лу Донтики. Назовите имя, номер и причину звонка, и я вам перезвоню. Спасибо. Привет, Лу. Это звонит опять Шелли Лосон. Буду очень благодарна, если перезвоните. Это очень срочно. Не знаю, почему еще и связь здесь такая ужасная. Нет, серьезно. Да, согласен. Острова Флорида-Кис. И где доказательства? Если я их представлю, вы поверите мне? Если бы я сказал, где они, вы бы пошли искать? Мы все верим лишь тому, что видим. Если бы мы только знали, что именно наше зрение держит нас во тьме. Не позволяя увидеть правду. Доктор Клей, вы утверждаете, что почти поймали их. Все верно. И поверьте, скоро у меня будет, что показать миру. Я сегодня вылетаю по очень одной многообещающей наводке в Алабаму. Один престарелый джентльмен столкнулся с необъяснимым. Что за идиотизм? Я уже устал выслушивать этот бред сумасшедшего. Меня тошнит от него. Это никакой не бред, это факты. И мы должны поверить вам на слово. Любой, кто изучил факты, скажет, я я ученый, я знаю факты. Вы просто не знаете всего. Мы устали слушать этот бред. Я смеюсь над вами, как и весь мир. Скажите, вы можете дать нам достоверные данные, которые можно проверить? Если нет, займитесь настоящей наукой. Привет, мам. Ты меня опередила. Ага. Решила проведать тебя. Денек совсем безумный, да? Да, это точно. Я очень рада, что он не умер. Он симпатичный. Таким, как я, не часто выпадает возможность познакомиться. Ты еще встретишь парня, милая. И ему очень с тобой повезет. Да. Пусть поторопится. Мне осталось максимум лет 20. Джесс, прекрати. По-моему, ты слишком чувствительна. А сама-то что? Ты в порядке? Я? И? Да, в порядке. Ну, конечно. Что ты имеешь в виду? Я слышу, как ты ходишь по ночам и заходишь к нам с Томми. И это стрёмно. Дозвонилась, Далу? Нет. Даже с телефона Джесса звонила и ничего. Она меня избегает. Она что-то скрывает. Да неужели? Может, это из-за проблем? Я... Ага я не ученый но возможно в нашем бассейне электрический скат по-твоему это смешно парень мог погибнуть думаю причина в какой-то неполадке оборудования очень на это надеюсь потому что законы флориды по случайному ущербу это просто кошмар ты встаешь по ночам и ходишь проведать детей нет а что в чем дело? Ни в чем забудь.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 Ч ⁇ рт. В бассейне что-то есть. Что? Что случилось? Оно схватило меня за ногу. Я не знаю, там что-то есть. Мама, в чем дело? В бассейне что-то есть. Дорогой? Дорогой, не надо. Почему нет? Уолтер... дорогой, Вольтер, дай руку. Вот, пожалуйста. Видишь, мам, это просто ветка. Это была не ветка. А что тогда? Я не знаю. Новое правило. Пока не почистим бассейн, сюда не ходить. Меня силком сюда не затащишь. Вода, Джесс. Руки прочь. Это не хорошо. Что это такое? Привет, милая. Взять вьетнамское на ужин. Да, звучит заманчиво. Лу. Непринятые звонки. Здравствуйте, вы позвонили Лу Дантики. Назовите имя, Причину звонка, и я вам перезвоню. Спасибо. Получилось? Нет. Сказали, что Лу ушла в отпуск. Ты заехал за ужином? Да, я как раз здесь. Ребят... Ребята, готовьтесь к ужину. Томи. Я зову тебе, надо отвечать, ладно? А ты не слышишь? Ты слишком громко ставишь музыку. Извини. Я просто не понимаю. Кажется, Джесс портит мой эксперимент. Но ну, я могу найти ее и спросить. Не знаешь, где она? Может, у себя? Джесс, ты меня слышишь? Я дома. Кто готов ужинать? Джессика! Джессика! Уолтер, ну вызывай скорую! Мы пока не знаем, чем она заразилась. И она до сих пор в коме. Пока мы держим ее в изоляции. «Ждёмся, пока придут результаты тестов. На это нужно время. Мы отправили их в город». Если Томми следующий. Я понимаю, ты расстроена, но надо думать логически. Мы переехали сюда из-за здоровья Джесса вообще-то. Ради воздуха и климата. Не просто же так, доктор Харди послал нас сюда. Что-то хочет выгнать нас. Хочешь сказать, это дом с призраками? Откуда ты это взяла? Просто я чувствую это нутром. что-то явно нечисто. Давно надо было сделать это, но я докажу тебе, что это череда совпадений. Вообще возможно. Не может быть, что в полиции не видели эту запись. И даже если видели, что они сделают? Ты же сам видел, им плевать. Можно же хотя бы расследовать. Дома с призраками в Калифорнии. со специалистом по полтергейсту Джейд Канапиной. Место под названием ⁇ Эфир ⁇ Я Лиза Хаскин. Меня похитили прямо из дома. Послушай, милый, надо связаться с ней. Я проделал путь в сотни миль. И приплыл к тебе. Любимая. Инфа про Гейтенский миф о Лара Ашлави. Свяжись со мной, если нужна информация про Лара Ашлави. эфир. Меня зовут Шелли Лосон. Я мать и художник. Мы переехали в Касадагу, штат Флорида, где-то с месяц назад. И мы не понимаем, что творится у нас дома. Время от времени тут мерцает свет, открываются краны, сами по себе захлопываются двери, на полу появляется вода, нам бывает плохо. Я знаю, что похоже на чокнутую, когда говорю это, но мне кажется, в нашем доме что-то обитает. И если кто-нибудь из вас видел нечто подобное... Пожалуйста, свяжитесь с нами. Нам нужна помощь. Бинго. Просто не понимаю, как ты можешь быть так спокоен. А я что, с виду спокоен? Нет. Зачем тебе сидеть в больнице? Это просто лишний стресс. Придется еще и за тобой присматривать. Может, ты прав. Конечно же, Я прав. Господи, я в точности знаю, что происходит у вас дома. Позвоните мне как можно скорее днем или ночью. Мой номер тут внизу. С уважением, доктор Джеймс Клей. Джеймс. Спасибо, что отозвались на нашу просьбу. Звоните на этот номер рано утром. Да блин. Алло. Миссис Лосон, видео, которое вы выложили, вы можете подтвердить, что видели все своими глазами? Могу. Можно задать вам еще пару вопросов? Давайте. У вас всегда такая плохая связь? Это серьезный вопрос. Только в доме и рядом. Так. А что насчет электричества? Наблюдали какие-то перебои в подаче электроэнергии, но свет моргает. Что-то в этом роде. Да, именно со светом вечно проблемы. А что насчет воды? Ну, у меня есть бассейн. Ничего не замечали при звуках на высокой частоте. No. Интересно. Ладно, хорошо, я зайду к вам завтра. Слушайте, в вашем профиле онлайн указано, что вы во Флориде, так? Да, но кто вы? И как вы можете нам помочь? Возможно, единственный человек на планете, который может вам помочь. И то, как я это сделаю, зависит от множества переменных. У вас большой участок, верно? Да, да, вы правы. Хорошо, я останусь там настолько, насколько нужно. Я не могу пригласить незнакомца к себе в дом. При всем уважении, я не тот незнакомец, о котором вам нужно беспокоиться. Что? Ну, эта тварь не исчезнет сама по себе. Вы не хотите защитить? свою семью. Да, но... Что? Тогда договорились. Увидимся утром. Стойте, погодите. Что? Мне предстоит долгая дорога. Скиньте мне адрес сообщением. И... Увидимся завтра. Доброй ночи. Доброй ночи, мисс Лоссон. Чищаются. Я думала, это дух, но это что-то большее. Лора Шлави. Лора Шлави, как нам его остановить? Это невозможно. Здравствуйте, вы позвонили Лу Дантики. Назовите имя, номер и причину звонка, и я вам перезвоню. Спасибо. Это срочно, Лу. Позвони мне, пожалуйста. Лу. Почему ты меня избегаешь? Потому что я не знаю, что сказать. Связь ужасная. Можешь подойти к воротам? У тебя есть дети? Да. Надеюсь, тебе не придется пережить то, что переживаю я. Мои дети в опасности. Слушай, мне жаль. Жаль? Так, а, мне сказали, что ты все знаешь об этом. Я не хотела об этом говорить. Вы выехали за город. Зачем мне было вас пугать? Вуду и духами и прочим. Нет, ты солгала. Слушай, я не могу точно сказать, что происходит у тебя дома, но... Оно напало на мою дочь. И сейчас она в больнице. Послушай меня. Мы, гаитяне, верим в духов. И как агент по недвижимости, я обычно провожу ритуал очищения. Каждый раз, когда кто-то выезжает. И обычно все хорошо, но не на этот раз. Мой муж – адвокат. Надейся, что твоя лицензия – единственное, что у тебя заберут. Доктор Клей. Миссис Лосон. Итак, где происходят все эти странности? Я вам покажу, но сначала давайте поужинаем. Если не возражаете, я бы хотел сразу приступить к работе. Доктор Клей, я знаю, что вы приехали, чтобы дать нам ответы, и мы благодарны вам. Но у меня у самой много вопросов. Я бы хотела сначала поговорить с вами. Миссис Лосон. Лосон. То, с чем мы имеем дело, оно не ждет. Чтобы справиться с этим, нужно действовать быстро. Я понимаю, но нам было бы спокойнее, если бы незнакомец в нашем доме перестал таковым быть. Понимаете, о чем я? Да, мисс Лосон. Вы не против, если я... Поставлю свое оборудование возле гаража. Конечно, я вас провожу. А вещи можете оставить в гостевом домике, хорошо? Знаете, а можно я останусь в своем фургоне? Вы уверены, просто в гостевом домике намного комфортнее? Все в порядке. Сейчас я расскажу вам историю, выходящую за пределы этого мира. Доктор Клей, ужин готов. Хорошо. Простите, давно я не ел домашнюю еду. Не волнуйтесь, еду готовят, чтобы есть. Я хочу тщательно объяснить, что происходит у вас дома. Дома. Несколько лет назад один старик пожаловался мне, что в его доме поселились привидения. Он сообщил о шумах, перебоях в электричестве, о том, что полтергейсты перемещают предметы в доме. И своими инструментами я вышел на контакт с чем-то гораздо более впечатляющим. Ух ты! Прямо как у чистильщика бассейна, только сильнее. Точно. Так, как это, быть ученым? Я сам выращиваю кристаллы. Молодец. Так держать. Быть ученым – это серьезно. С наукой и математика всему придают значение. Ну, не всему ведь, так? Раз, два. Ставки на спорт найдут тебя. Три, четыре. Большие выигрыши в своей квартире. 5-6. Быстрые выплаты уже здесь. 1 и Xbat букмекерская компания. Всему. Но наука и математика помогают нам обрести контекст, чтобы понять мир вокруг нас. Но смысла она ведь не придает... С искусством не долетишь до звезд. Разве звезды не вокруг нас? Это положение не исправит. Доктор Клей, у моей дочери голубая плесень по всему телу. Это вам о чем-то говорит? Я никогда не встречался с чем-то подобным. Что говорят врачи? Они не знают, в чем дело. Сейчас она в изоляции. Вы сказали им, что я здесь? Нет. Зачем? Хорошо. Я хочу, чтобы они не вмешивались. Я буду рад помочь вашей дочери всем, чем могу. Но давайте проясним одну вещь. Это очень, очень важно. Я не буду раскрывать секреты, но меньшее, что нам нужно, чтобы это место превратилось как бы в туристическое. Доктор Клэй, что с нашим домом? Миссис Лоссон. В вашем доме поселился не дух. Я зову его МПС. Межпространственное существо. Пришелец, вы шутите? Каким образом дух является для вас более правдоподобным? Это просто слишком. Сначала каос, призраки, вуду. А теперь еще и пришельцы? Я более чем серьезен. Придется преподать вам урок. Прекратите. Доктор Клей! Блин, он прав! Это существо уже давно обитает в Карибском заливе. Мой дедушка рассказывал мне про него, когда я еще был ребенком. Жители называли его Ларашлави. Я не верил в это, пока однажды моего дедушку не убила эта тварь. Этим существам нужна вода для генерации клеток и создания формы. Поэтому оно и живет в бассейне. А теперь... Уверен, оно также питается от фотосинтеза. Но кроме этого, ему нужно... Оно предпочитает свежую воду. Ваш дом обеспечивает ему укрытие, безопасность и пищу. И изобилие свежей воды. Важен не только дом, но и его территория. Эй, вы все еще со мной? Да. Эти существа способны обуздать электромагнитную силу. Также они могут скрываться от света. И это еще не самое поразительное. Думаю, это существо достигло микропространственного совершенства, что дает ему власть над цивилизацией типа Омега-минус. Я знаю, что это. Омега-минус цивилизация значит, что можно делать всякие крутые штуки, типа путешествовать через кротовые норы. Он напоминает мне маленького меня, когда я только изучал законы Вселенной. Но поняв это существо... Мы не только найдем край Вселенной, но и станем исследователями мультивселенной. И наш род будет жить вне пределов времени. Дайте переварить. Вселенная не обязана вам что-то объяснять. Вы видели невероятное собственными глазами. А что стало с этим существом? Оно сбежало в другое измерение. Эти существа обладают мегаадаптивным поведением для выживания. Они невероятно хитры. И пока они избежали всех моих усилий. Но на этот раз я подготовился. Я просто хочу от него избавиться. Возможно, понять. Что ж, спасибо за ужин. Пора мне приступать к работе. Советую вам закрыться в своих комнатах и не выходить до утра, если не хотите, чтобы кто-то снова оказался в больнице. Доброй ночи. Доктор Клей защитит нас от пришельца? Да. А что, если он убьет его и придет за нами? Томми, этого не произойдет. Откуда ты знаешь? Я не дам этому произойти. Твой отец попросил доктора Клея приехать, потому что он профессионал. Он избавится от него до утра. Все будет Хорошо. Что за... Что происходит? Мать твою! Что за черт? Что происходит? Что происходит? Эй, уходите, тут слишком опасно. Что за... Схвачу тебя за задницу. Где вы? Что, черт возьми? Черт возьми! Тварь сломала мою гребаную камеру. Твою мать. Давай же, давай. Пожалуйста, давай. Черт, подери. Давай же, пожалуйста, прошу, прошу, прошу. Ну же, мать твою. Да блин, нет, дерьмо, ни хрена не вышло. Черт, черт. Вы его поймали? Нет. Как же я расстроена, боже. Мне нужны фиксированные данные. До удаления вы ловите его камерой? Нет, все записи с багами. Это уже случалось раньше, но... Я заменил некоторые детали, чтобы защитить железо от электромагнитного вмешательства. Сила этих существ выходит за наше понимание физики. Так что нужно делать? Нам нужно найти доказательства и поймать его. И быстро. Оно может сбежать в другое измерение. В любой момент. Может, камера наблюдения? Видимый свет ему нипочем. Тут нужны камеры другого рода. Люди говорят, что это призраки, потому что человеческий глаз не может их увидеть. Почему его нельзя изгнать, просто вылив воду из бассейна? Перекрыть доступ. Доступ к воде. почему ты здесь алло миссис лосон срочно придите в больницу джессика проснулась доктор вэйкфилд она невероятна. я вас не слышу идите в больницу как можно скорее в больницу сейчас же. Уолтер, нам нужно в больницу. В чем дело? Доктор Вейкфилд так сказала, что я не знаю, я не расслышала. Ладно, ладно. Стойте, стойте, стойте. Вы должны сказать мне, где. Джеймс, нам нужно идти. Мы нужны дочери. Хорошо, идите, только скажите мне, где в этом доме находится слив. У бассейна за домиком. почему ты плачешь я просто немного напугана малыш из-за пришельца нет из-за джесс давайте сохранять оптимизм ладно да ты прав доктор Лаица, специалист по инфекционным заболеваниям из СКЗ. Где моя дочь? Вы скоро ее увидите. Она наверху. Короче говоря, она вышла из комы. Она в полном порядке. О, слава богу. Отличные новости. Также Джессика излечилась от моковисцидоза. Стойте. Как? Пропал? В этом и вопрос. Мы понятия не имеем. Раньше никто не излечивался от этой болезни. Что вы на нас так смотрите? Может, вы помните, что она делала в тот день? Где она была? Ела ли она что-то необычное? Если в доме плесень? Все может помочь. Нет. У нас дома живет пришелец. Прости, что? Доктор Клей зовет его МБС. Мы хотим видеть нашу дочь. Простите, кто такой доктор Клей? Можно нам к дочери? Вы не против? Как? Это невероятно. Мне никогда не было лучше. Они обследуют меня, но я знаю, как это произошло. Она излечила меня. Существо у нас дома. Сначала я боялась, но она сказала мне, что будет не больно. Оно говорит по-английски? Нет, обезьянка. Но ты ее чувствуешь и понимаешь. Мы пригласили человека, который помогает нам избавиться от него. Что? Вы не можете, она должна остаться. В доме невозможно жить. что, если она навредит кому-то из нас? Нет, вы меня не слушаете. Ей просто нужно время, она никого не тронет. Время. Да, прежде чем вернуться. Она беременна, и ей нужно родить до того, как она вернется домой. Она излечила меня. Это подарок за то, что мы позволили ей остаться. Почему вы мне не верите? Посмотрите, я здорова. Почему она навредила чистильщику бассейна? Она защищала ребенка. Она напугана. Посмотрим, как ты заговоришь без воды.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 не дало мне осушить бассейн, я... Стойте, подождите. Нет времени, нет времени. Нам нужно поговорить. Поговорить? Да, нужно все это прекратить. Не, не, не, нет, это... Это неправильно. Вы многого не знаете. Нет, нет, нет, видите, видите? Видите? Я же так близок. Слушайте, послушайте, я перекрыл доступ к воде, а существу нужна вода. И когда оно выпьет это, все закончится. Джеймс, мы не хотим этого. Но, но... Это единственный способ, Джеймс. Мы сказали нет. Вы... Вы совершаете ошибку. Это наш дом, и мы хотим оставить существо. Может, дом и ваш. Но история моя. Мой момент. Мы были в больнице. Больница, Точно. Забыли, что стало с Джессикой. А если оно сделает это и с Тимми? Нет, оно вылечило неизлечимую болезнь Джессики. Разве вы не видите? Это же уловка. Это... Я же сказал, что существо хитрое. Ладно, мы знаем, как это важно для вас. Мы заплатим вам за принесенные неудобства. Я слишком близок. Я не остановлюсь. Прошу вас. Пожалуйста, прошу вас. Собирайте вещи. Но мы... Немедленно. Подумайте. Подумайте. Это очень, очень важно. Моя работа важна. Уходи. Тимми, Томми. Ладно, ладно, я помогу с вещами. Ладно. Вы не оставили выбора. Помогите! Помогите! На помощь! Помогите! На помощь! Снись! Я же говорил. Я же говорил. Я говорил, этого не делать. А вы не послушали. Я такая же, как и... Я тоже мать... семью. Мэм, я понимаю. Я все понимаю. Известный ученый, доктор Джеймс Клей, задержанный по обвинению в покушении на убийство, нападении и нанесении побоев, попал в заголовки новостей и шокировал мир своим заявлением. И многие члены научного сообщества исключили доктора Клей своего числа. Как человека, готового на все ради внимания, он ложно заявлял о наличии доказательств инопланетной жизни. Верно, Сара. Кроме того, непонятно почему. Астроном и уфолог терроризировал семью из Флориды. Сейчас семья в безопасности. Они отделались синяками и шоком. Слова тебе, Том. Не один.